Внимание! Следующая информация является строго засекреченной и считается совершенно секретной даже по стандартам фонда. Как файл с классификацией безопасности пятого уровня, несанкционированный доступ к нему запрещен и карается увольнением по прямому приказу Совета О5. Эта аномалия представляет собой инопланетную суперструктуру, которая, как считается, способна вызвать сценарий конца света SK-класса «Опустошенная Земля». Это означает, что инопланетный вид может заменить и полностью уничтожить человечество. SCP-2399 — это огромная, сложная, неорганическая структура, которая в настоящее время находится в нижних слоях атмосферы планеты Юпитер. С тех пор, как фонд впервые обнаружил ее в 1963 году, она стала предметом серьезного беспокойства, особенно в верхних эшелонах организации. Это связано с тем, что он был замечен с использованием высокотехнологичного оружия из антиматерии, способного вызывать пространственные искажения и разрушительные атмосферные. Сдвиги. Один из таких сдвигов сейчас виден в виде массивного красного вихря на поверхности Юпитера, широко известного как «Большое красное пятно». Таинственный аппарат был поврежден в результате столкновения с Ло, одной из лун Юпитера. Это незапланированное столкновение, вероятно, нарушило его намеченные курсы и привело к тому, что он оказался в своем нынешнем положении. Однако, несмотря на повреждения, 2399 продемонстрировал удивительную способность к самовосстановлению. Машина спустило большое количество маленьких механических, похожих на осьминогов ремонтных дронов, которые возились с механизмами, патрулировали окружающие луны и исследовали газообразную массу планеты внизу и в поисках недостающих частей, отломанных от главного узла во время аварии. По оценкам компьютерных моделей фонда SCP-2399 в настоящее время завершено 59 59%, а скорость ремонта составляет 0,78% в год. Несмотря на то, что около 41 процента SCP-2399 все еще серьезно повреждено, он обладает аномальным и похоже безграничным запасом энергии, но исследователи фонда все еще не уверены, откуда берется весь этот запал. Помимо невероятного источника энергии, 2399 также может похвастаться продвинутой электромагнитной защитой, оружием разрушающим материю и точной системой слежения и наведения на цель. Поскольку технология лежащая в основе 2399 настолько невероятно совершенно по сравнению с нашей, она оказалась неуязвимой для всех атак, которые были предприняты против нее. Теоретически, если в 2399 будет запущен мощнейший электромагнитный импульс, он может вывести из строя защитные системы машины и сделать ее уязвимой для более обычных атак. Однако такого мощного ЭМИ в настоящее время не существует. Как SCP-2399 попал в нашу Солнечную систему, на данный момент неизвестно, учитывая что большая часть его технологии находится за пределами нашего понимания, но некоторые подсказки о его происхождении все-таки существуют. С 1971 года фонд обнаружил ряд электромагнитных коммуникационных сигналов, посылаемых непосредственно SCP-2399, которые, похоже, исходят из галактики Триангулум, расположенной примерно в трех миллионах световых лет от Земли. Такой же сигнал был послан в 1985 году, когда переводчик фонда наконец удалось взломать шифры и обнаружить, что сигнал был приказом устранить полученные повреждения. Конечно, фонд не хотел, чтобы SCP-2399 получал какие-либо сообщения без его согласия. Поэтому в 1986 году фонд создал систему Барьер. Она состоит из серии спутников, вращающихся вокруг Юпитера, которые блокируют любые сигналы, поступающие на SCP-2399 или исходящие от него. Система Барьер Сработала и привела к десятилетию радиомолчания. Но затем, в 1996 году, сообщения, посылаемые на SCP-2399, внезапно изменились. Благодаря системе Барьер все эти приказы были перехвачены до того, как SCP-2399 смог их получить. В переводе сообщение гласило «Аппарат находится вне пределов досягаемости цели. Следуйте к планете номер три в системе. Ремонт». Можно только предположить, что планета номер три – это Земля. В SCP-2399 есть несколько заметок и дополнений, которые проливают свет на то, почему на эту инопланетную структуру смотрят с таким страхом. Прежде всего, существуют конкретные доказательства даты первой аварийной посадки SCP-2399 на Юпитер, благодаря записям, сделанным итальянским астрономом Джованни Кассини в 1665 году. В фонде хранятся 4 переведенных дневника записи Кассини, первая, датированная восьмым 1665 годом, описывает, как Кассини наблюдал в телескоп столкновение SCP-2399 с Луной Ло. Он описал 2399 как звезду сильного свечения, которая после столкновения изменила курс и попала под гравитационное притяжение соседней планеты. Вторая запись, сделанная всего неделю спустя, показывает, что Кассини привел своего помощника Питера посмотреть на то, что он видел, и они обнаружили нечто необычное. Юпитер, который, по словам Кассини когда-то был ярким и красочным, каким-то образом изменился. Теперь, прямо в том месте, где разбился 2399, было видно большое красное пятно. В третьей записи, датированной 18 октября, Кассини сообщил, что видит мигающие огни и искры, исходящие из нового большого красного пятна. В последней записи, сделанной на следующий день, Кассини привел Питера, чтобы тот снова осмотрел планету и тоже увидел мигающие огни. Касини закончил запись леденящим душу, предлагающим мне остается только гадать, какое катаклизмическое событие должно произойти на нашей небесной соседке. Мы должны продолжить нашу работу, чтобы задокументировать это. Следующее дополнение – отчет системы Барьер, содержащий тревожную информацию о жизнеспособности SCP-2399. Спутники наблюдали, как один из ремонтных дронов 2399 извлекал то, что казалось выброшенной деталью из коммуникационного массива. Поскольку цель системы Барьер – держать 2399, в неведении и предотвращать прохождение любых сообщений к 2399 или от него, было дано разрешение принять решительные меры, чтобы остановить ремонт массива. Отряду 45 Барьер было приказано обстрелять дроны своих бортовых ударных батарей, и хотя ракеты были выпущены, они так и не достигли намеченной цели. На кадрах, полученных подразделением 53 Барьер, видно, что заряд, выпущенный SCP-2399, уничтожил боевую нагрузку еще в 5 км от намеченной цели. Но 2399 не остановился на этом и предпринял быструю и жестокую ответную атаку, в результате которой был полностью уничтожен отряд Барьер-45. После этого инцидента система Барьер получила приказ не открывать огонь по SCP-2399 или его дронам ни при каких обстоятельствах. Осознав, какой грозной опасностью может быть SCP-2399, фонд начал разрабатывать свою первую крупную контратаку проект GIGAS. Хотя детали досье по проекту GIGAS сильно засекречены, мы знаем, что Фонд и 45 наций объединили свои ресурсы для создания оружия, включающего элементы Эмми, а также большое количество ядерных боеголовок. С помощью объединенных ресурсов оружие проекта GIGAS было доставлено на Европу, еще одну из лун Юпитера, для запуска. Хотя точные подробности боя не разглашаются, мы знаем, что оружие проекта GIGAS оказалось неэффективным. Предпоследним приложением к файлу является записка Рэндала Макална, директора проекта Барьер, который наблюдал за SCP-2399 в течение последних 37 лет. В этой мрачной записке Маккаллан излагает то немногое, что нам известно. Хотя происхождение SCP-2399 до сих пор неизвестно, степень его разрушительных способностей ясна. Согласно записям Кассини, 2399 вызвал атмосферные изменения апокалиптического масштаба на Юпитере и, несомненно, сделал делает то же самое с Землей, если когда-нибудь станет достаточно работоспособным, чтобы завершить намеченное путешествие. МакАлан сравнил это с замедленной съемкой несущегося на вас грузовика, который дает вам достаточно времени, чтобы уйти с дороги, но только если вы действительно воспользуетесь своей возможностью. По всем оценкам фонда SCP-2399, может понадобиться всего 25 лет, чтобы стать достаточно работоспособным, чтобы продолжить свой путь на Землю и вызвать здесь атмосферу Ядерный апокалипсис. Единственный текущий план фонда по его обезвреживанию заключается в использовании чего-то под названием проект Легионер. Гигантского Эмми с последующим залпом ядерных боеголовок, которые, как надеются, ослабят и уничтожат угрозу. Хотя, конечно, эта технология все еще находится в стадии разработки, и даже когда она будет готова, далеко не гарантировано, что она сможет выполнить свою работу. Все, что мы можем сделать, это ждать и надеяться. Поскольку в настоящее время у фонда... Фонда нет надежного способа сдерживания SCP-2399 после завершения его ремонта. Он получил печально известный класс Кеттер. Его уровень дезорганизации классифицируется как Амида, самый высокий из возможных уровней, который относится к аномалии, вызывающим нарушение нормальной жизни в мировом масштабе. Класс риска также установлен на опасность, второй по значению. Хотя ничего нельзя сделать, чтобы действительно сдержать SCP-2399, существует и несколько процедур, позволяющих потенциально уменьшить его ущерб или нарушить нормальную работу. Во-первых, агенты фонда, размещенные в обсерваториях по всему миру, постоянно находятся в состоянии боевой готовности, блокируя любые приемлемые изображения или кадры 2399. Ближе к самой аномалии вышеупомянутая система Барьер наблюдает за ремонтными работами и блокирует любые передачи электромагнитных сигналов. Затем эти сигналы декодируются и регистрируются. В случае, если SCP-2399 будет отремонтирован на 75%, персонал будет обязан ввести в действие протокол Легионер и просто надеется, что Эмми и ядерные боеголовки действительно сработают. Все меньше и меньше времени остается до этого когда-нибудь. Как говорит сам Макалан в своей последней записке, мы находимся в гонке вооружений с 2399, и наше выживание зависит от нашей победы.